Так, я сейчас варю суп щи и борщ. Отварила мясо, картошку, капусту. Ну Я долго варю, шуса три. Но он такой получается вкусный наварить. Я не люблю, когда быстро-быстро. Но он такой сырой, не кажется, суп. Делаю поджарку. В у меня морковь, помидоры, перец в и томатную пасту. Очень вкусно будет. Бор... Э, борщик, не борщик, а борщик. вот Тесто поставила. Сегодня я собираюсь сделать эшпочмак. Подготовила <связь> начинку. Мясо на... На... На... нарезала мелкими кубиками. Картошку, лук. Все размешала. Соль, перец. И сейчас начну вот тут говорить. Начну а, делать. Это у меня поджарка готова. Сейчас поставлю камеру. Но мясо я уже выложила сегодня с капустой не буду но капуста сбежит компот дети пьют дима компот занес вишневый холодный Так. Мне, У меня уже погуляли дети он грин как мне дыма погулять ходил боринка спих и теперь сейчас я перейду на пироги я стараюсь каждый выходной баловать своих детей с пирогами, потому что они очень любят пироги, а я люблю печь. Так, опять Дима там с папой спорит что-то. А и укроп, наверное, не будет добавлять. Очень хороший супец. Так, чуть, минутки три, пусть покипит. Ммм... Очень хорошо. Нет, наверное, укроп добавлю все-таки. Потому что без укропа. Сверху минуту. Ну вот мой супик. Супик. Так, сейчас тесто надо взять. Вот у меня вот кипит. Кипит. Кипит супер. Сейчас укропчик. Морозилки, которые держим. Свой домашний. Добавлю будет вот, свежая наш суп готов друзья вот такой аппетитный очень вкусный суп давайте я вам покажу давайте я вам покажу вот. так друзья так друзья мы начинаем сегодня готовить наш эчпочмак почмак я уже начала стряпать уже разделила все на колобочке Динарка уже руки намазала мукой. Подготовку у нее. Давид ждет, когда будут пирожки мазать. Я здесь а, уже начала вот они у меня, спичмак. Ага, ага. Такие. Я сейчас вам покажу, как я их делаю. Вначале раскатываю. Тесто дышит замечательно. Но прежде чем пироги поставить, нам надо, чтобы они на противне у нас поднялись. Духовку я уже включила. Ми э, это Минус 160, чуть не сказала. Ну, мама. При 160 150 градусах, потому что у нас свежая картошка, свежее мясо, оно должно испечься и, ну, как говорится, провариться. Вот. Так что на медленном огне будем. Надеюсь, Видно будет, как я делаю. Вот они у меня. Такие корзиночки получаются. Ничего сложного в этом нет. Только я... все, я вот у нас. Сейчас еще. Ты Давид поможешь. Сейчас я, подождите, еще один раз сделаю. Хорошо. Еще есть много теста. Ну, мама, давай, куч -куч -куч мама, давай. давай, ты давай. Консервы, мама, давай ты Мама, давай ты все делаешь, а потом дальше я. Сама. Сама все? Да. Сумасшедший. А, Смотри. Я не могу. Нет. Ты же не такая обучаемая как я. <связывая> давай Я не могу с вами здесь. Мама вообще тут, готовит, вообще не готовлю. Я готовлю. А что ты готовишь? Он я салат делает летом, яйца мама. жарит, да? Мама, Аня вообще пелене не умеет. Я умею. Вот, вот такие. Мама, давить лучше не стоит, потому что я там придавила, вот такой лапаш получился. Здесь бульончик выйдет и вот и замечательный пирожок. Мама, мама, давить? Мама, давить... можешь мазать яйцами, подмазывать. Мама, скажи, козь, я помню, я помню. мама, вообще давить не умеет. Давай. Все умеете, все молодцы, не надо спорить между собой. Я Реально говорю, печенье. когда? Так, еще раз, услышьте и, меня. И, и, и, Слышьте и, и, и, меня? Делала, я делаю пироги, мне настроение не портить. Настроение должно Но присутствовать не при не этом очень хорошее, доброе, не она... злое, понимаете? И она... не надо спорить. Дай я просто скажу, почему, он, когда я делаю нормально, она говорит, что хуже ее делать. Потому что твоя сечка, сочленка... солнце... а, ты, ты, ты также споришь вечно. А, а, хочешь попробовать, Шадинара? А, хочешь попробовать? Ты почему у тебя муки из <смех> Смотри. А Начинаем. Давид, ладно. Начинаем. Вот так. А, так вот так. Да, вот смотри на мои руки, не на меня. Вот. Придавливаем. Придавливаем. Придавливаем. Видишь, как гармошка делаем, понимаешь? А -а -а. Давай. Давай покажу. Сейчас, как ты сможешь умеешь? сильнее дави не бойся побольше берем вот а вот так вот побольше да не боимся теста не боимся еще раз говорю. давим вот молодец да не надо так не надо вот как она стоит так, так стоит ничего не видно видно все очень хорошо я не первый раз снимаю. Вот, Динара, молодец. Вот, молодец. Опаньки. А Не давим. Ну, здесь, смотри, все хорошо, молодец. Вот здесь в конце посильнее. Во, да. Динаркин получился. Смотрите, классный чпочмак. Да, Понравилось мама... тебе? Мама, мама, а мама... Сейчас Давид у меня будет. А то да. Давид тоже у меня да. И теперь я посетить потом буду. Еще один. Ты запомнил, как надо? Да. Папа опять саминка дурачится, да? Нет. Тебя начать? Нет. Точно? Ну, один раз. Ну, да ладно. -да. Это... Все, все, все. Так, ты левша у меня? Да. Вот так. Я Вид знаю, вас... знаю. Пошу, пошу. Ты ведь, что ты так не крепко Мама, он у тебя... Побольше, побольше. Так. Ой... А я как делаю? Ну, у тебя там вообще, он разойдется. Вот, молодец. Бульончик, смотри. Бульончик, чтобы там не выбежал, да. А да. ты приклеить не сможешь. Да, давай, быстренько я тебе помогу. Мама, давай бульончик. Все, сможешь можешь делать. Дальше а, продолжай. И бульончик. Не выйдет, да. да. Я-то лишаю, а то правша. Тяжело. Все равно, ну ладно, поняла. Вот я себе замену готовлю, видите, так что есть кому потом пироги так и Вот мама. Ох ты моя кукла. Похоже на у тебя. Да, как у меня. Ты вообще Мешите. молодец. С первого раза. Месите. Ты ближе к камере. Вот такое у меня получилось. Вот так. Дай, мама еще сейчас мне помогает, но я тоже... Так, теперь яйцами я отмажу сейчас. Чуть постоит, ставим в духовку. Как францерой надо, да, папа, сделать? А. Да? У -у -у. Папа наблюдает. Как у меня пушить? Нет, неправильно. Это мама отвернулась и расслаб, расслабилась, да ты? Да. А лучше, есть, да Конечно, давай-ка я сделаю. Удар вот для не могу питать. Так. Теперь та Ну давай я закончу. А тут у тебя вон вылазит все сильно. Угу. Мама потом и ну, Догнали. Да. Вся в муке. А? Муке, да. Видишь, как тесто дышит? Угу. Слышишь? Да, дышит. Вот так оно должно дышать, когда оно готово. Пошли, дай. Ну, давай. Тренироваться, Пошли. видите. Да. У вас свои мужские. У угу. вас мучки дела? Дела. Пошли, давай. Распушки Давай спортом заниматься. Пиш. Даже мужские неправильно говорят, мужские. Иди отсюда, ты с девочка маленькая, тебе не стыдно, тебе не стыдно состязаться, а? Мне даже стыдно затягивать. надо мазать будет у нас сейчас пировочка да не бойся вот так бери вот так вот. А, вот так вот да как кисточкой красишь так и мажем понятно ничего ничего не боимся так пироги пошли первые в духовочку нашу духовка погрелась а? и начинаем стряпать Опаньки, огурцы уронила, Дарина. Так, нельзя, а! Бух! Так, ничего, у нас первая партия вышла э, наших пирогов. Вот они у нас. Такие класнющие получились. Вот этот пирог забыли подмазать яйцами. Так вот этот пирог забыли подмазать яйцом. Так что вы увидите, какой он. Но он хорошо прожаренный. Но не, не глянцевый, как говорится. А матовый получился. Вот так вот. А это глянец. Пирожки вкуснюшки. Это я с консервы сделала. Толстый слой получился у меня там консервы. Ну, сделала закрытый, так как последние яйца залила сюда. И получится, мне кажется, хорошо. Вот еще у меня здесь один противень. И вот здесь стоят наши пухляши. Вот они. не буду светить, потому что плохо видно. Наши кабанчики. Ой, ты моя красота. Ну вот.